Славный город, добрый город, Славный Харьков, милый мой, Расцветаем, расцветаем, расцветаем мы с тобой, По Сумской пойду и буду под каштанами гулять, Город Харьков, этим утром будешь ты со мной мечтать. Будем мы с тобою вместе, вместе жить, расти, цвести. Добрый Харьков, ты проснулся и как солнышко свети. Здесь с тобою мы влюблялись и гуляли до утра с той девчонкой-незабудкой, что с собою позвала. Мы влюблялись, расставались и дарили мы цветы в кинозалах и в театрах, в парках радовались мы. Я люблю тебя, мой город, и бываешь шумным ты, А в дубах твоих и кленах обожаю я брести. С шумом я загребаю, если осень на дворе, И от радости взлетаю под весеннюю копель, А в снегу покувыркаюсь, как ребенок я зимой, Летним утром расслабляюсь и пою с твоей листвой. Здесь когда-то воевали и учились мирно жить, чтобы жизнь была прекрасной, будем детвору растить. И по улицам, и скверам улыбнемся и пойдем. Добрый Харьков, светлый город, ведь с тобою мы растем. Тут учусь я жить с улыбкой, в крыльях радости летать. Милый Харьков, мы с тобою будем петь и расцветать. И пускай бывает трудно, но мы станем лишь сильней. Ведь живем с тобою вместе, мы с тобой душой своей. Я люблю тебя, мой город, расцветай и будь сильней, Мы живем с тобой вместе, мы с тобой душой своей.